Всем привет, вы на канале Зашумим. Сегодня рассмотрим с вами шумоизоляцию Toyota Camry в 50-м кузове. Ребята, разобрали у нас салон и давайте посмотрим, что предлагает у нас завод. Начнем с крыши. Вся плоскость металла крыши у нас абсолютно голая, они ней нет никакой виброизоляционной развязки. Единственное, что предлагает завод-изготовитель, это несколько кусочков вот такого вот 15-миллиметрового войлока. Далее. У нас задняя полка, в задней полки у нас есть войлок, здесь на задних арочках есть небольшое его количество. Давайте перейдем теперь к полу. Напольное покрытие у нас снято, мы имеем также небольшой слой войлока на центральном тоннеле, в ногах пассажира и больше всего. Есть единственное, что небольшая виброразвязка на полу, здесь, здесь и в ногах задних пассажиров. Ну, в общем, раз у нас автомобиль находится в боксе, значит, этому автомобилю требуется шумоизоляция. И сейчас мы приступим. Чуть попозже я вам расскажу, что мы делаем для того, чтобы в этом автомобиле стало тихо. Так, крыша у нас обработана. На этом у нас ушло буквально минут 15. Давайте расскажу, что мы здесь сделали. Первым слоем между усилителями ребер жесткости мы нанесли виброизолятор Comfort Mat Viper. На данный момент это премиальный материал, самый эффективный из линейки Comfort Mat. Вторым слоем у нас нанесен 15-миллиметровый материал шумопоглощающий. Это Comfort Mat Soft Wave 15. Далее мы собираем на место декоративную обшивку крыши и приступаем к шумоизоляции пола. Работы по шумоизоляции пола завершены. Вот так выглядит конечный результат обработки пола в салоне значит что здесь у нас установлено первым слоем по вот этой зоне нанесен виброизолятор комфорт мат атом поверх него нанесен шумоизолятор комфорт мат интегра и закрыто все это мембранный акустический блокатор зона под задним диваном первым слоем у нас нанесен вайпер, его здесь немножко видно далее мы нанесли комфорт мат интегру часть задних арок, которая выступает в салон из багажника нанесен, нанесен первый слой атом, второй блокшот, также мы сохраняем всю все штатные шумоизоляционные материалы так как вот на полке сейчас мы видим вот эту вот зону, часть штатного войлока под ним находится у нас комфортмат, вайпер, Viper а сама полка обработана материалом Comfort Mat Soft Wave 15 также можно посмотреть на заднюю правую арку зона в ногах водителя а также зона в ногах пассажира материал заводится максимально высоко, чтобы была максимальная эффективность от наших работ так, а теперь давайте посмотрим на багажный отсек который у нас уже полностью практически завершен что мы здесь делаем Значит, на самых нагруженных местах это задние арки, левая и правая первым слоем нанесен комфорт Атом на все остальные поверхности багажного отсека, точно так же как и в крыльях Первым слоем нанесен также Comfort Mat Viper. Вторым шумоизоляционным слоем у нас Comfort Mat Block Shot. Им закрываются задние арки, они также с внутренней стороны, крылья, пол. Крышка багажника точно также обрабатывается первым слоем виброизоляционным материалом. А следующим слоем на декоративные обшивки крышки багажника мы наносим комфортмат Softwave Soft Wave 15. Есть еще одна интересная вещь. Интересная вещь – это вот такие вот шумовые ловушки, которые практически никто сейчас в Москве не применяет. Это вспененный пенополиуретан, который очень сильно сжимается в нужном месте и очень хорошо гасит шумы. Где мы его применяем? Его мы применяем внутри колесной арки, вместо, вместе с совмещением с крылом и внутренней части кузова. Туда, куда мы не можем долезть и нормально э, разместить материал. Этот материал у нас гасит э, внутренние шумы в этих свободных полостях. Наносится у нас этот материал э, в центральную стойку. То есть, это нижняя часть порога, здесь, э, сама стоечка. А также э, в щечке у ног пассажира и водителя. Эти зоны также раньше никогда не обрабатывались, ввиду того, что отсутствовала такая возможность. Спасибо компании Comfort Mart, что они пошли к нам навстречу и создали такой материал. Одним из завершающих этапов работы с сегодняшним автомобилем это обработка виброизоляционными материалами внутренней части капота. Двери сегодня я вам не покажу, мы их здесь сделали несколько ранее и, к сожалению, они уже все собраны и показывать вам там, вам там нечего. Салон ребята уже практически собрали. А, некоторые завершающие штрихи а, – это работа с а, задним номерным знаком, который находится на крышке багажника, для того, чтобы он у, у нас не вибрировал при закрытии а, крышки багажника. На все работы у нас входит а, один рабочий день. Это с 11 часов до 7 до 8. А, еще раз давайте что, расскажу, что входит в комплексную шумоизоляцию. Это обработка пола. Обработка четырех дверей, крыши, капота, самого багажника вместе с крышкой багажника и задней полки. Это виброизоляционные материалы, это шумоизоляционные материалы, это акустические мембраны, которые у нас находятся на полу, а также шумопоглощающие материалы и так называемая ловушка шумов в скрытых полостях.